Здравствуйте, уважаемые слушатели. Делаю видео, ну тут мне уже мешают делать видео звонками. Значит, делаю видео по поводу брекетов «Еще одно». Я сделала первое видео об отбеливании зубов и брекетов и назвала «Польза или вред?». Сделала как бы такое легкое видео для того, чтобы объяснить примерно хотя бы, что брекеты и отбеливание фактически могут принести не только добро, но отбеливание – это однозначно вред, а брекеты могут принести не только великолепные результаты. Великолепные результаты вам расписывают, но брекеты могут нанести и существенный вред. Но если они окажутся в руках профана. Если они окажутся в руках человека, который имеет хорошее положение, допустим, у нас врачи-ортопеды уже старшего возраста, они все открывают клиники, вот, открывают кабинеты, и, естественно, что делают? Они начинают лечить брекетами. Потому что что такое брекеты? Ну, во-первых, брекеты – это бабло. Это хорошее бабло. Я большие деньги, кроме как бабло, мне называю. Почему? Потому что вот это бабло, оно застилает врачу, как бы понимание того, что все-таки перед ним человек, а не деньги, они а источник денег, и вот это вот понятие того, что человек все-таки э, должен быть на первом месте, а уже деньги должны быть как следствие того, что ты оказываешь хорошую услугу. К сожалению, у нас первое, ага, увидели, ага, увидели, что у него центральный зубик на миллиметр находит друг на друга, все, сейчас ставим на все зубы брекеты и все, сейчас будем выравнивать, равнять зубы. Убедительная просьба, не попадайтесь на это все. Значит, первое, вам всегда следует сразу насторожиться, если вдруг вы лечитесь у врача-терапевта, и вдруг вам начинают расписывать, что вы, вы прямо вот, ну, должны немедленно сходить, вот, во-первых, врачи-терапевты в ортодонтии очень-очень слабо соображают. Ну что может увидеть врач-терапевт? Врач-терапевт может увидеть максимум э, прикус в каком он состоянии, либо дистопию зубов, то есть что, ну повернут зуб или он там, допустим, находится, или, допустим, они находятся скучно, вот эти вот. врач терапевту к сожалению, врачи-терапевты, они даже не видят элементарного генгивита который у человека в, э, во рту, в полости рта. То есть, как ни странно, но у нас вот э, заболевание парадонта, если вы приходите просто лечить зуб, то есть стоматолог вообще не смотрит на это. Ага, он пломбу поставил и все. То есть, минусы нашей медицины сейчас таковы. Вот вы приходите в стоматологический кабинет на обычный прием в кабинет и вам вдруг начинают говорить, что вам необходимо поставить. Значит, первое, думайте о том. Ага, значит, там находится либо ее подруга, либо они имеют как бы связку. То есть, ее подруга будет ей отстегивать какие-то деньги за то, что она будет ей присылать клиентов. Ну, допустим, с дистопией центральных ресов ну, друг на друга. Я выражаюсь таким языком, чтобы вам было понятно. Если меня будут смотреть врачи-стоматологи, то не надо смеяться, потому что всегда надо рассказывать таким языком который будет понятен тем, той аудитории, на которую вы рассчитываете. Конечно, если бы я выступала там перед профессорами, академиками, докторами наук, конечно бы я подготовилась, конечно бы там были и научные термины, и все. Здесь я буду рассказывать, я готовлю это видео для обычных людей, которые попадаются в руки врачей-стоматологов, так называемых ортодонтов, вот, и которые потом ну, большей, частью, большей частью имеют... Весьма существенные потери в денежном выражении, ну а в здоровье это однозначно. Значит, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, где лечиться и у кого лечиться. Конечно, да, существует э, в поликлиниках, э, существует, но, как правило, ортодонтия взрослая у нас оказывается только либо в частных поликлиниках, либо у нас э, в кабинетах. Как правило, это не лицензионное. Где-то, я могу сказать так, если вы идете в кабинет, то запомните, ни один кабинет не оформляет врача официально. Но ну, это очень редко, если этот врач, допустим, от прокуратуры, от ментов или еще от кого-то. Они не оформляют врача. Они, само говоря, делайте то, в чем вы уверены, на что вы способны. То есть врач думает, что он оформлен, а на самом деле его никто не оформляет. И потом, если у вас что-то возникает, скажите, извините, пожалуйста, но у нас такого врача нет. И действительно, такой врач оформлен не будет. Будет. То есть у вас никаких доказательств того, что вы лечились у данного врача, у вас не будет. Это раз это первое но с одной стороны хорошо с другой стороны плохо плохо для вас но хорошо допустим для меня потому что ну как для врача э, потому что допустим чтобы иметь вот эти вот э, все сертификаты и все прочее вы знаете если у человека есть логическое мышление если человек любит свою работу если человек разбирается если человек понимает а самое главное любит свою работу, то поверьте, и сертификаты ему не будут нужны, и если он вам предлагает дело, если он вам все четко объясняет, то я думаю, что смысла нет ничего, то есть за такого человека надо хвататься, и действительно, если вы можете помочь, то есть, ну, то есть человека видно. Во-вторых, вы не сможете разобраться и понять, чего стоит человек, поскольку вы не специалисты, и вы не понимаете этого. Никто из посторонних врачей вам помогать в этом не будет, потому что врачи друг другу руку моют. Во-вторых, врачи сейчас очень завистливые друг в отношении друга, особенно стоматологи. И особенно если идут хорошие результаты, вы знаете, может, быть, да, может дойти даже до того, что начинают клеветать на этого врача, либо сделают так, что этот врач будет просто уволен. Потому что посредственности, к сожалению, сейчас намного злее, чем они были когда-то. Если когда-то мы считали, что добро всегда побеждает, сейчас, девочки, к сожалению, побеждает зло. То есть врач хороший, он и вынужден будет плясать под дудку тех, допустим, того же начальства, которые далеко не являются хорошими врачами, потому что начальство в основном сидит в кабинетах, но где-нибудь начальство может соизволить принять кого-нибудь. Понимаете, что кто находится на приеме и кто сидит за столом, но э, специфика и квалификация, конечно, разная, поэтому э, там есть практика, практически навыки, а здесь уже умения нет. Здесь уже есть в основном, то есть вам заглядывают в карман, считают ваш карман. Если вы видите, что врач считает ваши деньги, то я не рекомендую вообще связываться с этим человеком. То есть, если любое ваше движение, любое действие врача, и он говорит, что вы должны ну, вот за это платить, потому что врач нормальный, если он видит, что он с вами, что вы с ним контачите, что вы у него лечите, все. Он будет вам делать какие-то бабушки, ну ладно, здесь все хорошо, да-да-да. Даже по отношению к себе вы сможете понять, что врач чего-то стоит. А когда, извините меня, с вами разговаривают сугубо официально, когда любое движение врача, начинает. Начинается с того, что он сразу вам говорит цену этого движения, я вам могу сказать, так, из, этой кабинета, из этого кабинета, либо от этого врача нужно просто бежать значит это первое все что касается во вторых насторожитесь пожалуйста когда вам начинают ну в 30-летнем возрасте 35 лет э, потому что почему ваш возраст 30 35 лет уже старший возраст вы платежеспособны вы, особенно если вы хорошо одеты если вы вообще в таких вещах стоматологу нужно ходить ну я бы сказала что не сильно хорошо одетым не сильно там э, выделываться там в золотых сережках там в кольцах там и так далее э, чтобы потому что именно ваш внешний вид может справа то, что они посчитают, что вы платежеспособны, значит, вам можно предложить достаточно дорогую финансовую аферу – это лечение ортодонтическое, то есть лечение брекетами. Брекетов сейчас существует великое множество. Если раньше брекеты у нас, ну, на кладоведе, допустим, появились только одни металлические брекеты, это замковые. Что такое брекеты? Брекеты – это замковые крепления, это замок с пазом. И в этот пост вставляется дуга. Вообще, родоначальник брекетов был Энгель. У нас самый это родоначальник вообще ортодонтии. Он исправлял прикусы, значит, на боковые зубы он одевал кольца и к этим кольцам приваривал дугу. А уже к этой дуге проволокой при, прикручивал зубы. Ну и зависело от того, что он хотел получить. Вот это были брекеты, которые еще, ой-ой-ой, когда? То есть это самое-самое вот, ну, начало нашей ортодонтии. А вот э, Исправлять прикус возможно даже до старости. С брекетами исп, исправлять прикус возможно когда угодно. Если пластинками в ортодонтическом кабинете мы исправляем где-то ну, до 15 лет, до 16 лет, то, естественно, брекетами мы можем и в более позднем возрасте. Почему сейчас и опасно вот эти вот брекеты, потому что на вас просто могут раскрутить на деньги. Все, больше, больше ничего. Вы не получите никакого здоровья, никакого удовлетворения. Вы, наоборот, получите проблему, когда которую потом вы еще долго-долго будете зализывать раны, ну, нахрена козе грубо говоря, вы уж извините, что я вот так скажу, но по-другому я не могу сказать, допустим, у меня тоже неровные зубы, но поверьте, я не страдаю от этого, у меня тоже есть, вот, допустим, я лично даже в протезировании, я большой сторонник съемного протезирования, огромный сторонник, вот хоть и ой что ты что ты у меня уже у меня э, у самой у меня отсутствует благодаря нашим тоже профессорам медикам меня лечили когда-то за делением. отделением за отделением ввела зуб в обострение но я была на первом или на втором курсе института и из обострения на зуб вывести так и не смогла зуб пришлось удалить орала на меня как бешеная вот и после этого у меня возник небольшой перекос в зубах что выразилось в том что у меня сместилась нижняя челюсть и у меня появились через год или через два после того как у меня был депульпирован этот зуб, у меня появилась гемиалгия. Что такое гемиалгия? Геми – половина, а алгия – боль. То есть у меня болела вся половина головы. От чего она болит, непонятно. Но умные люди, умные люди я долго не могла разобраться, тем более, что я была молодым врачом, я не понимала. Оказалось просто-напросто. В результате вот этого удаления шестого зуба у меня произошло смещение нижней челюсти по отношению к верхней. Верхняя, как была на месте, так осталось, нижняя челюсть сместилась. И в результате вот удалено, допустим, показываю на себе, удалено, допустим, с этой стороны, а болеть будет здоровая сторона, потому что смещается сустав на здоровой стороне. С этой стороны происходит смещение зубов, сустав уходит немножко вперед, а вот здесь, вот на другой стороне, сустав смещается уже действительно хорошо. И если у вас еще существует такое понятие, как напряжение челюстей, у нас есть четыре жевательные мышцы, ну и есть лицевые мышцы. Вы сами прекрасно понимаете, что есть такое понятие, как тургор. Вот тургор кожи, то же самое есть и натяжение, напряжение мышц. То есть вот это, это напряжение мышц называется наш миотатический рефлекс. Если этот миотатический рефлекс нарушается, либо он сильно расслабляется, но в большей частью он, наоборот, бывает, что он напряжен, отсюда название бруксизм. Вы все прекрасно знаете, что такое бруксизм. Ночью кто-то скрипит, э -э -э, вот вы спите, муж скрипит зубами. Уже надо напрячься, но могу сказать так, что у нас бруксизм фактически как то. Ни в поликлинике, нигде не лечит. Так, лечение вскользь, в общем, Никому ничего не нужно из этого всего. Значит, в первую очередь, поэтому я хочу вам объяснить, что если у вас э, есть повышенное натяжение жевательных мышц, а оно бывает трех, ну, я разделил для себя как на три вида, то... Желательно в лечении брекетами пока не ввязываться. До тех пор, пока вы не нормализуете вот это вот дело, и у вас это все не уйдет, поверьте, это уйдет в любом возрасте, то лечить брекетами я вам не рекомендую. Почему? Я сейчас объясняю. Итак, наш миотатический рефлекс. Здесь у нас находится жевательная мышца, она большая. Вот именно равнодействующая вот этой жевательной мышце у нас попадает куда? На шестой зуб. Если мы удаляем шестые зубы, то, зуб, то нижняя челюсть незаметна для вас. Вы этого видеть не будете, вы чувствуете этого. Она будет перекошена, особенно если с одной стороны. И сживание на этой стороне зубов будет нарушено. Понимаете? Потому что зубы теперь разделяются на части. То есть это называется частичные, частичные дефекты. То есть это включенный дефект, если он ограничен зубами, либо концевой дефект, если зубами не ограничен. Но самое опасное действительно – это отсутствие шестого зуба. Шестые зубы у нас самые первые режутся. Как правило, детские стоматологи у нас не смотрят за этими зубами. У нас не смотрят, когда зубы надо начинать профилактику зубов. Ну, не считают это нужным, понимаете, у нас не существует профилактической медицины. Вот, поэтому на это не обращать внимание тогда, когда уже все, в зубе провалилась дырка. Ну уж тем более, если в зубе начался пульпит. Вот. Значит, вот этот миотатический рефлекс, он может у вас очень серьезно пострадать. То есть что такое, почему страдает натяжение мышц? Натяжение мышц у нас контролируется нашим мозгом. То есть я не буду сейчас вдаваться в подробности, какие отделы мозга, куда там за что отвечать. То есть у вас есть центр в голове, который напрягает ваша жевательная мышца с определенной точностью. Вообще, вообще вы прекрасно знаете, что если человек вот в состоянии аффекта, он может даже палец откусить зубами, даже сам того не понимает. Это может быть женщина, мужчина, неважно. Почему? Потому что в норме до 390 килограмм падает на один квадратный сантиметр при каждом смыкании челюстей. Понимаете? Поэтому вот этот вот этот момент вам надо учитывать. То есть, может э, быть, просто можно и накусывать, можно скусывать, э, допустим. Значит, натяжение челюстей, э, патология, проявляется первое. Первое – это у нас появляется ж, ж, повышенное сжатие челюстей. Что это такое? В норме э, верхняя и нижняя челюсть человека в покое должны быть разомкнуты на 1-2 мм. То есть, они не должны соединяться. Вы когда вот... Когда идете где-то, вы присмотритесь, прислушайтесь к себе. У вас сомкнуты зубы или они разомкнуты? Зубы в покое, если вы не разговариваете, если вы отдыхаете, смотрите фильм, они должны быть разомкнуты. Если у вас зубы сомкнуты в этот момент, надо уже насторожиться». То есть вам нужно добиться того, чтобы у вас зубы были разомкнуты. Ну, здесь, да, на, на этом этапе, здесь можно просто взять это все дело под контроль. Ага, раз, все, зубы разомкнул. Почему? Потому что вы прекрасно должны понимать, что дальше, дальше будет хуже. Значит, уже в голове у вас сформировался центр, в котором... У вас повышенное натяжение жевательных мышц. То есть мышцы уже напряжены, они у вас не разжимаются. Вы как только начинаете держать рот более открытым в покое, у вас начинают уставать мышцы. Но это точно так же, как вы долго ходите, что ноги же устают, устают. То же самое здесь. Если начинают уставать, ничего, держитесь. Потом будет кружиться голова. и Это будет говорить о том, что у вас метатический рефлекс будет перестраиваться, и он перестроится. Потом это головокружение исчезнет. И все, и у вас идет проблема. Вы просто будете чувствовать, что э, в, покое, в покое, при сомкнутых губах у вас будут разомкнуты зубы. Вот это нормальное состояние. Конечно, не тогда, когда рот постоянно открыт. <смех> Нет, <смех> этого, этого мы добиваться не будем, но челюсти должны быть разомкнуты. Вот в покое это будет нормальный методический рефлекс. Далее, если вы не убрали сжатие челюстей, у вас начинается бруксизм, вы начинаете скрипеть зубами ночью, то есть натяжение челюстей начинает увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Живот Жевательные мышцы начинают сжиматься очень сильно. А чем опасно? Вот бруксизм уже для вас будет опасен. Почему? Ну, во-первых, у вас возникнет стираемость зубов. По, по какому признаку мы, стоматологи, определяем, есть ли у вас бруксизм или нет? По наличию э, стертых бугров на боковых зубах. То есть на дальних зубах, которые у вас жуют, которые имеют поверхность бугров. Для чего вам нужны бугры? Бугры нужны для того, чтобы вы, когда сомкнете челюсть, у вас челюсти не ходили из стороны в сторону. Вот попробуйте сделать так. Сомкните своей челюстью, а теперь попробуйте подвигать в сторону. Если у вас получается смещение, вот скользят челюсти, допустим, у вас пока поставлены коронки, мастовидные протезы, гладкие, как девственные, как мозг какой-нибудь глупой девочки, вот, если у вас ездит челюсть, это плохо. Вы плохо запротезированы, потому что даже протезы должны делаться обязательно с буграми. Бугры фиксируют боковое трансверзальное движение челюстей. Все, чтобы вы сомкнули челюсти, вот так. Вот попробуйте его вправо-влево, ничего у вас не получится. Вот так должны зубы. Для этого существуют бугры. Поэтому, когда вам ставят даже пломбы и не восстанавливают бугров на, пломба, на пломбе, вот не восстанавливают анатомическую форму зуба, с этим врачом расставайтесь, идите туда, где человек понимает, что анатомическую форму зуба надо восстанавливать полностью. И еще, не ведитесь на то, когда вам говорят, что «Ой, вы знаете, это эстетическая стоматология, это просто повод с вас за это дело взять больше». Но ни в коем случае не... Это должно быть так. Пломбу, когда ставит, ее должны восстанавливать полностью, полностью с анатомическим строением. А когда вам начинают э, парить мозги о том, что это эстетическая реставрация, и вам нужно за это дополнительно платить, то оттуда уходите. Когда человек ставит пломбу, он обязан полностью восстановить, тем более материалы сейчас позволяют это делать, он обязан полностью восстановить анатомическую форму того зуба, в котором он ставит пломбу. То есть бугры должны быть восстановлены. Потому что, если бывает, что большое повреждение на три четверти коронке зуба, и если вам ее сделают гладким, как пень, то, естественно, челюсти у вас начнут ездить из стороны в сторону. Вы начнете челюсть смыкать то так, то так. Ну, в общем, у вас не будет фиксированного смыкания челюстей, и в таком, в таком случае у вас начнет расшатываться вот здесь сустав. Значит, Каким образом можете это определить? Смотрите, берем мизинцы, ставим в наружные слуховые проходы, и начинаем медленно-медленно открывать максимально и закрывать рот. К передней стеночке придвиньте, и вы, и вы почувствуете, что там что-то движется, что-то шевелится. Вот это, уважаемые товарищи, это и есть головка височно-нижнечелюстного сустава. Вот это самая опасная штука, которая может пострадать у вас в результате неправильного Ортодонтического лечения Вам могут просто-напросто сдвинуть челюсти Или передвинуть их по отношению друг к другу И сместиться головка нижней челюсти Головка нижней челюсти И поверхность верхней челюсти Которая составляет единый сустав Они, они объединены вот, Она вот так вот висит В суставе это хрящевая ткань, которая этот сустав, а в суставе очень много болевых рецепторов, потому что шаг вправо, шаг влево считается побег. Поэтому, в принципе, это правильно. И поэтому, если в результате ортодонтического лечения у вас вдруг начинает болеть голова, уверяю вас, что вам что-то сделали с височно-нишно-челюстным суставом. Все зависит от того, где у вас будет болеть голова. Но может быть и так, что у вас будет просто по кругу болеть голова и все. Вот по этому поводу могу рассказать один момент. Когда я работала на приеме, э, в, э, на приеме э, в госпитале ветеранов войн, молодые ребята, афганцы. Значит, приходит парень, молодой, красивый парень, 29 или 34 года, не знаю, в самом цвете, самый сок, самый молодой мужчина, красавец. Вверху три зуба и внизу три зуба. Вы можете себе представить. Значит, что произошло у него? И вот он, как вот мне вот тут лечиться, так и так. И вдруг он мне говорит, вы знаете, я уже год наблюдаюсь у невропатолога, у меня страшные головные боли. Мне ничего, вот я думаю, что на фоне того, что я вам сейчас рассказала, я думаю, что вы сразу же поймете, в чем дело. Вот теперь я объясняю. меотатический рефлекс. Он нормальный, молодой, физически очень крепкий, здоровый мужчина, качанный, Все. Значит, миотатический рефлекс у него что? Значит, мышцы у него сильные, прокачанные, мозг у него тоже хорошо работает. И что миототический рефлекс начинает требовать? В результате того, что у него нет боковых зубов, я возьму сейчас модели и покажу вам, в результате того, что нету боковых зубов вот этих вот, у него произошло снижение прикуса. То есть у него вот эти челюсти, если они смыкались вот на такой высоте, то теперь они смыкаются на такой высоте. Естественно, эти самые жевательные мышцы начинают подавать в головной мозг сигнал о том, что в челюстно-лицевой системе что-то не так, что миотатический рефлекс не срабатывает. То есть не натягиваются мышцы так, как они должны натягиваться. Они но если там снижается, то они не натягиваются до да, нужной... И что мозг начинает? Он начинает перестраиваться. Но перестраиваться сразу он не будет. Он сразу начинает давать боль. Он начинает давать сразу головные боли. То есть он начинает, давать, начинает вам давать сигналы. Болит, болит, болит. Значит, что-то не так. Если у вас в результате ортодонтического лечения начали появляться головные боли, однозначно вам говорю, что-то вам сделали с височно-нижним суставом. Другого быть просто не может. Куда-то вам его сдвинули. Вот Проверить и разобраться, конечно, это может специалист. Но, в, общем, в общем, я вам сказала, что здесь уже надо бить тревогу. И тут уже надо брать за шею, за шкибот, за что угодно того специалиста-ортодонта, который вам начал исправлять прикус. Вот. Дальше расскажу про этого парня. Я засмеялась и сказала, говорю, послушай. Так и так, я ему все объяснила, про методический рефлекс. Я говорю, скажи спасибо своему рефлексу. Я говорю, сейчас ты собираешься, встаешь. Я говорю, парень, ты нормальный, говорю, деньги у тебя есть, встаешь. Едешь к врачу-ортопеду, протезируешься, а ему там уже... Но сейчас имплантаты ставят. Ну, раньше мы ставили, допустим, съемные протезы. Вы знаете, очень люблю съемное протезирование. Ничем оно, ничуть оно не хуже, чем имплантаты стоит. Но зато съемное протезирование, что пластинку снял, все, она... В общем, по этому поводу мы еще поговорим. Он поехал запротезировал, я сказал, как только ты запротезируешься, и восстановишь вот эту высоту межчелюстную, то есть вот угомонишь вот этот миотатический рефлекс, у тебя все исчезнет. Вы представляете, в виде госпиталь стоял на ушах. Ну вы представляете, врач-невропатолог год лечил самыми сильнейшими препаратами, у него не проходили головные боли. Они ему уже мигрень поставили. Потом они стали всех своих неврологических больных проводить через меня. Но я уже потом пошла главному врачу и сказала, что в этом нет необходимости, вы мне просто увеличиваете вот этот поток совершенно ненужный. А вот, а вот, вот этот парень у меня запомнился, то, что вот врач-невропатолог со своей, вот понимаете, вот у него голова, голова это стоматолог, лор и невропатолог. Вот стоматолог, лор, невропатолог. Вот эти три врача должны очень тесно сотрудничать между собой. А этого не происходит. В результате происходит вот такие, что год, парня кололит какой-то Фигней совершенно ему не нужны, то есть ему расслабляли мышцы, сосуды головного мозга, у него все болело, болело, а болел у него метатический рефлекс, и мозг все равно подывал. но мозг молодец, он все равно не стал перестраиваться, а все равно в течение года ему давал вот болит и все, болит и все, нет, нет, вот ищи врача, и он чисто случайно ко мне попал, и чисто, ну, после этого, конечно, мой авторитет пошел вообще резко вверх, очень резко вверх, вот, конечно, начали присылать пациенты, ну, потом тихо, спокойно поговорили, я говорю, девочки, не надо, не стоит это. Я объяснила врачам, говорю, это вы можете, в этом можете и сами разобраться, что к чему. Вам надо заглядывать в рот в таких случаях, понимаете? И если во рту нет вообще ни одного зуба, то уже сразу направились к стоматологу, а стоматолог уже сам разберется. Хотя, поверьте мне, стоматологи бывают разные. Вот, вот такая была ситуация, когда мы, и он потом, буквально через две недели, говорю, господи, он пришел, мне он принес огромный букет цветов, какой-то там подарок, сумку чего-то вкусного, вот, и говорит, вы знаете, я он безмерно счастлив, говорит, я не могу, я даже не могу понять, что у меня голова не болит. Вот такая ситуация. Значит, вот чтобы вы не попали вот в такую ситуацию с этими брекетами. но ну, сейчас мы вот задержались, значит, следующее, что я вам хочу сказать. Конечно, положительного в брекетах однозначно то, что можно выровнять зубы исправить прикус до возраста, до бескохода, до 100 лет. То есть, пожалуйста, исправляй, сколько тебе влезет. Отрицательное только одно. Это платная система вот этих всех исправлений, работы с брекетами. Если она платная... Значит, там уже большей частью будут заниматься те люди, которые не боятся. Я, допустим, все равно как-то вот с опаской вот берусь за это дело, потому что... Понимаете, во-первых, люди сейчас стали очень дерганы, чуть что-чуть где, где-то что-то кольнуло, где-то что-то. Но я, допустим, на каждое кольнуло, могу дать объяснение. А если вы чувствуете, что у вас что-то кольнуло, у вас что-то заболело, а врач не обращает внимания, либо не дает вам объяснения, люди, сразу, сразу обращайтесь к другим врачам, сразу ищите специалистов, и либо прекращайте лечение у этого врача, переходите к другому, либо как -то, в том еще. Здесь надо разбираться. Значит, человек совершенно не понимает то, что он делает, и с этим человеком нужно разбираться совершенно по-другому. Итак, вы все-таки, ну, вы все-таки решили сделать себе ортодонтическое лечение, поставить себе брекеты. Вас все-таки вас уговаривают. Вы понимаете, что вас уговаривают и вроде вы сказать ничего не можете. Минус, вы бы и сами хотели бы что-то вот. Вы не знаете, вы сомневаетесь. Значит, первое, что я вам рекомендую. Посмотреть, ну, во-первых, я уже говорила, посмотреть на то, кто вам рекомендует сходите, проконсультируйтесь у того, кого вам рекомендуют. Если вам конкретно назначают какого-то врача, однозначно. Здесь существует круговая порока то есть тот врач-ортотонт платит другому врачу за то, что он поставляет ему клиенту Либо, если вы поговорите, значит, задавать, не бойтесь задавать вопросы. Не бойтесь. У нас не никто... ой, ой, я если я задам вопросы, они... Если вы задаете какие-то вопросы, касающиеся вот этого лечения, за которое берется доктор, и он начинает на вас кидаться нет мы не специалисты то есть он вам не может этого объяснить люди не начинайте лечение у такого врача то есть он берет с вас деньги поставит вам брекеты а дальше хоть трава не расти но ведь извините меня с брекетами ходить вам зачем вам нужна психическая физическая травма вот я думаю что этого этого просто можно избежать далее если вы все-таки убеждены, да, вот я сам считаю, что мне нужно э, лечение брекетами, э, но вот э, что-то вас подсоздали, есть такое понятие интуиция, это действительно есть, это шестое чувство, у нас еще много есть чувств, вот. но что-то как бы ваша интуиция вам подсказывает, у женщины она больше развита, у мужчин нет, но когда что-то не так, вы все равно что-то чувствуете. Что, мол, могу ли я, вот э, э, это самому? Если у вас маленький город, если проконсультируйтесь у кого-то другого. Вы можете сделать так, проконсультируйтесь и в крутой частной клинике. Но, как правило, такие консультации платные, поэтому вы смотрите. Большая часть у нас, допустим, в городе консультации идут в основном у всех бесплатные. Поэтому консультировать никто не хочет, все хотят лечить и зарабатывать бабло, тратить на вас деньги, потому что консультация это говорильня, и говорильня, говорить долго и нудно, причем без денег уже никто не хочет, то есть люди разбалованы на деньгах, с тех пор как у нас медицина стала платной, медицина очень сильно потеряла в своем своей полезности, то есть сейчас наша медицина вредительская, из вот этого всего и будем исходить, как лично вам непрофессионалам, профаном в медицине, получить здоровье и все-таки определить, нужно вам это или нет. Значит, проконсультируйтесь у разных врачей. Ну, я рекомендую даже до трех врачей. Потому что, извините, или 500 рублей, ну, 250 рублей от 500 рублей за, заплатить за консультацию. И не бойтесь, еще раз говорю, не бойтесь спрашивать. Спрашивай, и пусть вам доктор объясняет. По тому, как вам доктор объясняет, вы сразу поймете, понимает доктор то, что он делает, или нет. Потому что, понимаете, доктор может вам объяснять, а вы можете ничего не понять. То есть, доктор не умеет объяснить человеку, что, да-да-да, да, нет, вот здесь вот важно, я вот понимаю, это вам, когда вам еще, ну, вы не специалист, а то-то-то, ничего подобного. Я, допустим, и не специалиста могу посадить рядом с собой, и через 2-3 дня этот не специалист начнет лечить зубы. И причем много лучше тех, кто имеет дипломы. Потому что я знаю свою работу, потому что я знаю, как объяснить непрофессионалу, что к чему. Я серьезно, я могу обучить совершенного профана лечить зубы, и человек будет лечить зубы. У меня даже доходила ситуация до того, что мне самой приходилось себе ставить пломбы, потому что ну, просто не у кого. Потому что пломбы ставят с нарушением, и причем надо мной же еще и смеются. Ха-ха-ха, она хочет себе иметь зубы по последнему слову техники. Да, хочу. Я самое главное хочу не по последнему слову, а по всем правилам постановки того материала, который вы будете ставить. Я сразу спрашиваю, никогда, вот ни в больницах, ни в стоматологии, сразу спрашиваю, какой материал вы будете ставить. Вот. По поводу материалов я уже делала видео, можете посмотреть мои видео, там у меня аж полчаса я говорю по поводу материалов, Вот. и по поводу того, как чистить зубы. То есть у меня есть видео, я дам ссылки под этим видео на все эти видео. Вот. Поэтому вы все, будете, вы все это будете иметь в виду. Значит, первое, как обезопасить себя? Первое, это консультация не меньше, чем у трех специалистов. Почему трех? Значит, ну, вы идете, вот доктор вам говорит, что надо, объясняет. Вы сомневаетесь, вы идете к другому доктору, а доктор вам совершенно сказал другое. Ну, допустим, нет, не надо здесь вот это, вот это. Но вы понимаете, два противоположных мнения. Значит, что нужно? Значит, нужен третий человек желательно, чтобы эти два человека друг друга не знали. И третий человек вас не знал тоже. Ну съездите в другой город, сейчас везде можно пойти заплатить деньги и проконсультироваться. За это за спрос не бьют в нос, как говорится. И вы консультируетесь с третьим человеком. Вот я точно так же делаю, если, допустим, в юриспруденции мне нужна какая-то консультация. Я не боюсь заплатить 500 рублей за консультации, потому что потом мне просто не нужно будет им отстегивать по 50 тысяч за какие-то процессы. Я могу просто этот процесс предотвратить. Но я заплачу за консультацию 500 рублей я не буду против если она мне будет очень сильно нужна иногда да бывает так поэтому не бойтесь консультация это вот что для вас самое главное вот за что стоит платить даже если куда вот многие приходят ой нет нет нам не надо консультации мы платить не будем а я вам объясняю еще раз единственное за что стоит платить это за консультации если и посмотрите если человек вас вам объясняет грамотно, если несмотря на то, что вы не бум-бум, не дум-дум в стоматологии, а вы все поняли, хватайте руками этого человека и говорите, все что угодно, я поеду за вами хоть на край света, но лечите меня только вы. Потому что человек заинтересованный в своей работе, я, допустим, свою работу безумно люблю, поэтому... Господи, я просто не ожидала, что будут звонить люди, и мы будем по видео, и э, будут просто просить действительно помощи, потому что говорит, я понимаю, что что-то не так, а что не могу разобраться. Спасибо всем, спасибо тем, кто звонит, спасибо тем, кто просит помощи, я никому в помощи не откажу. Если будет нужно, описывайте свою проблему, и если эта проблема действительно будет сложная, и не нельзя будет решить в двух написанных словах, мы обязательно с вами созвонимся и проконсультируемся Поверьте, мне это не сложно. Я не хочу, чтобы вот эта бездарная медицина лупила с людей деньги лупили бабло совершенно бездарные люди, а сами люди, те, кто платят деньги, оставались, извините меня, с испорченным здоровьем, с испорченными челюстями. И самое главное, что потом вы не будете знать, куда идти, потому что вас раскрутили на деньги, а в друг другое место вы пойдете и скажете, а что мы там платили деньги, а почему мы здесь вас должны платить, лечить бесплатно? И они будут правы абсолютно. Так что первое, первое, на что вам нужно, вам нужно сделать окончательный выбор и определиться, мало того, что нужны ли брекеты или не нужны, во-вторых, вам нужно делать выбор врача, врача, клиники, все такое, пятое. посмотрите, а если нужен снимок, а куда, может, может быть, этот, может быть, этот человек скажет, ничего не волнуйтесь, снимок, вот здесь вот мы дадим направление, все по нашему направлению бесплатно, понимаете, вы уже тут таким путем, смотрите, вы будете удешевлять себе, допустим, у нас, допустим, снимки, Кругом платный, но если мы приходим в поликлинику с полюсами, то снимки нам делают бесплатно. И у нас уже были такие моменты, что вот рентгенологи сидят, а так, мол, на дурака. 50 рублей за снимочек, ну это так, например. Я говорю, простите, какие 50 рублей, когда я пришла говорю, по полюсу? А она, оказывается, даже направление написала платно, несмотря на то, что я пришла по полюсу. То есть вы, вот эти, вот эти моменты, вы должны знать, поверьте, есть бесплатная медицина, никуда она не делась. Если что, вы можете обратиться по экстренной. По экстренной медицине тоже бесплатно, с вас никто не возьмет деньги, люди. Но если медицина, извините меня, нас надуривает, но я бы сказала, грубее, но я человек культурный вежливый, то давайте и мы уже тут исходить из того, что раз уж с нами как с дерьмом обращаются, давайте и мы тоже использовать медицину на полную крутяк. Если что, приходите и говорите, у меня по острой боли там то-то-то. Все, у вас по острой боли, и вам сделают все это бесплатно, не имеет права все, с вас взять ничего, если неотложное состояние или что-то где-то. Но это просто надо знать. Мы с достаточно Часто этим пользуемся. Вот. и вы знаете, все прекрасно работает, им даже, даже, вот, если, допустим, назначают нам лечение какое-то, а мы не знаем, вот стоит тратить деньги на покупку этих лекарств или нет, но я как медик, я вообще не люблю тратить деньги на, на медицину, потому что я понимаю, что она бесплатная, она все равно по качеству не улучшилась, она стала еще хуже, а хуже, значит, значит, должно быть бесплатно. Поэтому просто-напросто, допустим, вызываем скорую, ой, вы знаете, так и так, скорая нам, ага, опа, пошло, говорю, это хорошо», Потом вызвали, слушай, так и так, допустим, или какой-то там препарат подороже. Говорю, слушай, сейчас вызовем скорую, сделаем так и так, скажем. Раз, вызвали, скорую, нам сделала этот препарат. Все, нам уже не надо отказать большую сумму платить за то, чтобы купить одну ампулу вот этого препарата. Все, ее совершенно спокойно сделает скорая. Но это в общей ситуации. То есть это принцип, по которому, ну, понимаете, не увлекайтесь уж слишком. То есть если где-то, если вы все-таки зацепились за доктора, то и держитесь за этого доктора. Вот. Потом, конечно, если есть необходимость консультации, вы сначала доктору не надо показывать о том, что вы где-то консультируете, что вы где-то были. Вы разберитесь в этой причине. И самое главное, знаете, что очень важно. Вы на это не уделяете никогда внимания, а это очень важно. Я первое, что прихожу, если, допустим, я пришла и что-то мне нужно, я говорю, все ставьте мне диагноз. Как звучит диагноз? Если что, даже запишите себе на листочке. Сейчас есть интернет. Вы этот диагноз вбиваете в интернет, в поисковик, и этот интернет вам выдает все по этому диагнозу. Вы можете все прочитать, все узнать, все посмотреть. Существует еще и куча таких вот сервисов, как оставляют отзывы и все прочее. Еще. Не вздумайте ни в коем случае лечиться в интернете. Ни в коем случае. Это самая большая глупость у таких вот в социальных сетях, вот мы пишем про лекарства, потому что модерируют лекарства такие дуры, извините меня за выражение, вот все вот эти отзывы, что я просто разнесла, есть, такой, есть такое видео, есть такой флап, и там такая, извините меня, дура, которая модератор или админа на какого-то сайта крутого от, от отзывов, она так по-дурацки промодерировала, я просто была удивлена, что неужели нельзя было открыть даже тот же РЛС-справочник вот, и посмотреть на значение этого препарата. Она забанила отзыв, совершенно нормальный, совершенно то, что нормально человек говорил. Нет, такого просто не может быть. Ну, дура-дура, понимаете, поэтому, еще раз говорю, в интернете ничего читать, ничего лечиться, ни с кем лечиться, ни с кем разговаривать по этому поводу не надо. Если у вас какая-то есть проблема... Пишите. Конечно, можно вам где-то что-то написать, если уж действительно началось, ну напишите. Но все подвергайте тщательному анализу, тщательному разговору. Лучше, я вам еще раз говорю, уделите лучше больше внимания врачу, которого вы найдете для того, чтобы у него лечиться с брекетами. Девочки, мальчики, это очень серьезно. Это очень серьезно. Значит, эм, а, ну все, ладно, пусть по, будем сейчас по порядку. Все, хорошо. Вы нашли врача. Значит, дальше. Как дальше убедиться в том, что ваше лечение чего-то стоит и что ваше лечение идет, и что это самое. Значит, первое. Ну, первое, заключайте, конечно, договор, хотя, поверьте мне, договор тоже ничего не сделает, потому что наши, наши суды и все прочее. Если, конечно, вы в судах свой человек и все прочее, вы можете что-то добиться. Но если вы профан, если вы с судами не имели отношения, у вас нет никого в силовых структурах, вы через суды ничего не добьетесь. Это я вас уверяю просто в этом. Все равно будут приходить, они все равно будут на ходить таких же профанов, как и вы, те будут давать консультации, а поскольку они все будут остепененные или со степенями, вы ничего не добьетесь. Поэтому первое, что вы делаете, значит, ищите врача, дальше, но ну, желательно, какая-то фиксация того, что вы были. Желательно, чтобы карту отдавали вам на руки. Скажите, мне карта нужна на руки, вот отдавайте мне карту на руки, пусть карта будет у меня. Ну, если это будет или частный кабинет. Если вы, конечно, лечитесь в ортодонтическом кабинете, в обычной поликлинике, все, это, это другое дело, когда там есть карта, но они тоже могут подтасовывать это все. Вот. Ну, тут уже отдадут, они не отдадут вам карту на руки, это уже я, допустим, не отдаю карту на руки, но, но запомните, вот с чего и почему люди идут ко мне и за мной. Я объясняю все до своего малейшего движения почему я так сделал я это начала делать по одной простой причине потому что дураков в медицине много потому что вы сядете в кресло к другому идиоту и он начнет вам пилить такую туфту в которой вы не разберетесь он просто обольет меня грязью вы не разберетесь мы испортим с вами отношения в результате вы не получите а я останусь с плохим испорченным настроением ну то есть вот, так, вот в таком плане поэтому своим пациентам я все четко-четко объясняла. Мои пациенты, которые были сделаны мною от начала до конца, нашли меня через 10-15 лет. И мне это очень приятно было. Значит, моя тактика, которую я выбрала, да, я брала немаленькие деньги, и беру немаленькие деньги за то, что я делаю. Но моя тактика правильная. То есть у людей прекрасно. Девочка, которая могла бы э, уже быть э, со съемными протезами в 32 года, она только в 30, э, в 30 лет она только поставила коронки. Там очень сильно сыпали зубы. Уже тогда я понимала, что, помимо всего прочего, надо еще подъедать микроэлементы, такие как БАДы. Вот. Но это отдельная тема разговора. Значит, БАДами тоже не гнушайтесь, Это не глупость, это не идиотизм. Наши, наши СМИ, они хаят эти БАДы только по одной простой причине, что БАДы – это медицина будущего, и они несут вам добро но никогда не слушайте тех продавцов БАДов, которые сами БАДы не используют, но вам это активно продают. Это всего лишь лохотрон. А вот такие врачи, как я, которые уже 8 лет исключительно лечились только БАДами, и сейчас я уже практически не лечусь синтетической медициной, вот у таких людей консультируйтесь, спрашивайте, да, я могу вас проконсультировать, я могу сказать, потому что я знаю составы, то есть ищите людей, которые вам могут все объяснять, и у которых можно будет все спросить, которые не будут шерсть шер дыбором вставать у них от того, что вы задали какой-то вопрос о том, что она делает. Это все нормально, это ваше здоровье, это вы платите ей деньги, а она плюет в руку дающую, если она на вас еще начинает орать, что вы у нее что-то спрашиваете. Вот, Но это первое. Ладно, оформили, нашли этого человека. Дальше. Вообще всегда так делают. Когда начинаете лечение, просите, чтобы вам сделали контрольные модели. Что это такое? Это просто слепки с челюстей. Вам снимут это сейчас очень приятные э, слепочные материалы, как жвачка. Они одеваются в рот, я себе слепки снимала сама когда сама себя протезировала. Я не доверила никому протезированию меня самой. Единственное, что припасовку протезов я уже так попросила более-менее людей, а в основном тоже припасовывала сама. Вот, так вот, это контрольные модели, то есть в любом случае всегда, когда вы начинаете лечение, врач делает контрольные модели и оставляет эти модели до конца лечения, потому что лечение идет не год, не два, но может и на три, и на четыре года растянуться, потому что лечение, допустим, полгода, а ретенционный период, это закрепительный период, он будет в два раза больше, значит год. Если вы лечились полтора года, значит, закреплять будете три года. Понимаете, просто носить для того, чтобы все это закрепилось, чтобы выросла <сёк> костная система. Но и то, это дело закрепительное можно ускорить, если знать, как использовать БАДы. Вы в два раза можете уменьшить себе ретенционный период. Да, Сначала принимать БАДы с кальцием, но не кальций, это а три треникомид, это однозначно. Вот, поэтому здесь вот такое, значит, делайте, делайте себе вот такие модельки. Они вот так вот у вас будут складываться, вы вот так их можете сложить. И вот это представляет из себя ваши собственные челюсти. Они у вас будут тихо, спокойно стоять, эти модельки на полочке. Они могут быть сделаны из вот такого гипса. То есть вы не пугаетесь, если что, это супергипс, это вот у меня техника, он платится за гипс. А другая техника, нет ни в коем случае, я в поликлинике возьму, я еще буду платить за какие-то модели там и так далее. Вот еще один момент. Я когда протезировала себя, я попросила, ну вот тоже был момент такой, я попросила техника, ну вот рядом с нами там был техник, техник, я попросила этого техника отлить модели. Ну вот моделька, вот что из себя представляет модель. Вот она вот такого внешнего вида. Ну правильно, аккуратненькая моделька. Но еще можно было сзади обрезать, но это уже не имело значения абсолютно. Вот это аккуратная модель. Вы видите свои, вы видите зубки. Вот это нижняя челюсть. Вот видите, это нижние зубки. Нет, короче, тоненькие рез, резцы, низенькие. А вот эта верхняя челюсть. Вот тут уже большие резцы. Центрально. но это не значит, что и внизу могут быть широкие, то есть аномалии могут ну, это аномалии могут быть. Вот, я попросила отлить его. Техника попросила отлить модели. Девочки, мальчики. Он мне так отлил модели. Я молча взяла. Да-да-да, ну ты же придешь, я говорю, да, да, да, да, да. И сказала, что больше я в эту клинику не ногой. Если их техник даже модели отливать не может на тех зубах, которые мне были нужны. Допустим, вот у меня вот здесь вот стоят протезики, вот нету зубов здесь, видите, шестерок нету. И вот он на этих пятерках сделал поры, то есть там нету, что такое пора, вот, вот пора. Вот она видна, вот она пора. Здесь нету, это не кариес, это просто пора. Вот он так, так отлиты были модели. Но я просто на вот этих модельках храню, храню свои протезы. Вот если я, допустим, их снимаю, у меня маленькие модельки, маленькие протезы, и я их снимаю. Так, я не хочу прерывать свое видео, к сожалению, телефоны, телефоны, телефоны. Вот, пациенты, пациенты, пациенты, но это все хорошо. Значит, когда я увидела, как он мне отлил модели, я больше не пришла. Я сказала, больше даже не лечиться, ничего. Если техник не имеет понятия о том, как отлить модели, но вы можете все представить, какой он сделает протест? Значит, вот это вам тоже первое. Можно, можно все это увидеть, можно все это определить. Можно, можно. У вас будут вот такие модели, и вы, когда вам начнут исправлять ваш собственный прикус, вы уже будете на вот этих моделях иметь то, что у вас было, а потом вам снимут модели, и вы посмотрите все то, что у вас будет. Можно вообще-то снимать эти самые, снимать как его, и в процессе, но когда брекеты одеты, там просто либо, ну там надо немножко по-другому по там снимать будет. Вот, модельки, все можно сделать, можно снимать, можно снимать и в процессе, и с брекетами можно и так, но существуют везде свои но, свои оговорки, свои нюансы. Вот, эти нюансы, они очень и очень, очень сказываются на всех ваших вот, на, на результатах лечения. Поэтому первое, это контрольные модели. Это по этим контрольным моделям, даже вы, сопоставив две модели, вы увидите, что хорошо, а что плохо. А уж не говоря о том, что вы сможете потом, если что, ну, где-то доказать, что вот это вот так, а вот это вот так было. Ну вот Я говорю, лучше не попадать и лучше не ввязываться на такие вещи, чтобы где-то чего-то доказывать. Вы не специалист, вы ничего не докажете, а специалист против специалиста он не пойдет Поэтому вы просто себе лишний геморрой сделаете. Поэтому я вам сейчас хочу объяснять. Хочу объяснить именно, как избежать всех вот этих судебных разбирательств. Добавок ко всему, что та, тот социальный строй, который к нам в Россию, в Русь, на Русь, пришел после социалистического строя, он в основном и живет он на вот этих как сказать, на вот этих конфликтах. То есть вы видите, что строят сплошные конфликты. То есть у нас судебная медицина, вернее, судебные дела и вот эти все судебные органы, у нас являются источником дохода нашего государства. Ну, девочки, мальчики, зачем вам кормить дармоедов? Зачем вам кормить это государство, которому вы просто даром не нужны, если оно вам сделало такую социальную систему? Я, допустим, даже и не собираюсь вмешиваться ни в какие суды, вот в виде этого. Ну, если вот это там, можно это бесплатно, сделать, допустим, в прокуратуру написать, то все, 5, 10, да, вот, э, вот такие моменты, допустим, у нас вот с интернетом были проблемы. Я пометалась, пометалась, ну, понимаю, что писать куда-то надо, а что, где. Ну, и потом я села и написала одно и то же заявление вот этому провайдеру, написала, и другое же, и такое же заявление написала в прокуратуру. Все, разобрались, нам даже еще два месяца дали попользоваться интернетом, хотя там вполне возможно, что можно было еще что-то стребовать. Но вы знаете, что, ну. Не надо в это ввязываться, вы просто потеряете свою психику. Но зачем вам нужна вот эта энергетика всех этих ссор, всех этих разборок, всего этого говна, собственно говоря. Учитесь жить так, пусть они там у себя э, думают, как им теперь вас э, сделают так, чтобы вы в суд пришли. А вы не придете в суд, понимаете, потому что вы грамотно выберете врача, грамотно начнете лечение. То есть вы выбрали врача, вы грамотно начали лечение, вы поняли. Вам объяснили, что действительно, да, вам надо. Вам нужны эти зубы, вы сами понимаете, да. И эстетически мне хочется, ну, что ж поделать, но ну, навязаны эти стереотипы. У меня, допустим, зубы неровные. Я, допустим, не комплексую по этому поводу. Еще хочу сказать, вот вспомните наш ансамбль Абба, который вот в 20 веке, это миллионеры, они были миллиардеры. Вот вспомните беленькую, у нее была диастема между зубами, вот эти она особо, я даже и не помнила тогда, мне настолько хорошо пили, что я была счастлива, что я просто вижу ее, до зубов я тоже там не доходила, что я вижу ее вживую и слышу, как она... как она поет, <coughs> поэтому еще раз говорю, если вы интересный человек, если вы что-то из себя представляете, вы удерживаете и своего мужа, либо свою жену, вы всех удержите, и все у вас будет хорошо, без того, чтобы вам делать прямо этот ровный зуб Ну, не нужно. В большинстве случаев во взрослом возрасте это уже не нужно. Это глупость, в основном. Это навязывают вам вот эти вот платные услуги для того, чтобы... тюхе, как говорит Задорно, он, он говорит много хорошего, но я так понимаю, что это все тоже заказное от нашего государства, потому что если я, допустим, скажу то, что говорит Задорно, у меня уже посадят. Однозначно. А Задорно говорит это он показывает, что у нас якобы у нас есть демократия в государстве. Итак, вы сделали контрольные модели, вы выбрали врача, вы чувствуете, что у вас ну, лечение, вот дальше идет правильно. Далее, как правило, я вам сказала: даже придя в стоматологический кабинет, в обычный терапевтический, поставить пломбу, даже тогда вам врач терапевт не смотрят на состояние ваших десен генгевит у вас там пародонтит пародонтоз шатаются не шатаются зубы никто на это не смотрит поэтому уверяю вас что врачи ортопеды на пародонтозы пародонтиты вообще обращать не будут внимания у них уже в глазах щелкают доллары помните как у того в мультфильме там уже доллары щелкают там уже бабло щелкает поэтому никто никогда поэтому вам самим надо, Потому что для любой медицинской манипуляции существуют показания и противопоказания. Так вот, есть сопутствующие заболевания, которые однозначно являются показаниями, противопоказаниями, против для того, чтобы начать лечить ортодонтические, начать накладывать брекеты и начинать ортодонтическое лечение. Что это за противопоказания? Значит, первое, это заболевание парадонта. Что такое парадон? Это ваши десна, грубо говоря, вы этого не знаете. Это состояние кости, в которой находится зуб. Это состояние круговой связки, которая держит зуб в этой кости. И это состояние слизистой, которая обеспечивает гигиену, а также микро, микрофлору и защиту, иммуно, имму, э, иммунитет вашей ротовой полости. Потому что иммунитет наш начинается с нашей слюны. В слюне у нас есть все необходимое для того, чтобы к нам в рот обеззараживалось то, что у нас в рот попадает. Если уж оно попало дальше, там есть у нас гланда, у нас есть небные миндалины, они тоже э, защищают, это тоже э, барьерная фон, имеют барьерную функцию также. Вот. Ну а если уже дальше в результате прививок у вас не сработал иммунитет, еще я вам не рекомендую начинать вот какие бы то ни было такие вещи, если у вас очень слабый иммунитет. Каким образом вы можете видеть, что у вас слабый иммунитет, и он не, соста... и он не, не защищает вас? То есть вы как, как спидоносный больной. от любой В 50 градусов жары, как когда-то в 18-летнем возрасте, вы будете ходить с цеплями, как когда-то ходила я до тех пор, пока не поняла, что все-таки такие вещи надо контролировать и смотреть за ними. Вот. Я, значит... А что я сделала? Я сделала просто. Вот. Значит, такие сопутствующие заболевания, такие сопутствующие – это бруксизм. Мы с вами уже говорили, что это такое. Значит, если у вас перенатянуты ваши мышцы, то поверьте, когда вы начнете перетягивать свои челюсти и зубы, а ведь меняется взаимоотношение челюстей – Поверьте, вы можете получить серьезные осложнения. У вас начнет голова болеть. В результате того, что у вас что-то будет в... здесь сдвинут сустав головка из чистого сустава, у вас может снизиться слух. У вас может начать болеть ухо. Все что угодно. ЛОР-система и система стоматологии не очень близко связаны, а также система сосудов головного мозга и также система контроля. Головной мозг, вот он, то есть череп, он вот он, головной мозг, вот он, то есть вот это все связано. Бруксизм однозначно. Справляйтесь сначала с бруксизмом, а потом уже беритесь за все остальное. Потом, ой, да ну что ты, да пято дети им бабло нужно, им не нужно ваше лечение. Бруксизм очень сильно вам, очень сильно ваше, ваше лечение затруднит вам. А также делает его более долгим, потому что не будет давать становиться челюстью туда, куда надо, либо будет тянуть не в ту сторону, поскольку мышцы перенатянуты. Далее заболевание парадонта. Если у вас есть заболевание парадонта, даже генгивит, значит, лечите сначала заболевание парадонта. Доводите эти заболевания парадонта до нуля, то есть, чтобы у вас было все абсолютно чисто. А уже только потом начинайте ортодонтическое лечение. А если у вас уже парадонтоз, что такое парадонтоз? Это осевшая зубная пластинка, то есть, там произошло рассасывание костей, у вас уже плохо стоит это самое... Не вздумайте вообще лечить ничего, потому что лечение ортодонтическое основано на том, что, допустим, зуб перемещается в лунки, и вот туда, куда будет давить зуб, здесь будет кость рассасываться, откуда зуб будет уходить, здесь будет кость нарастать. Поэтому рассасывается она в два раза быстрее, а нарастает она в два раза дольше. Поэтому у вас период закрепления лечения, то есть туда, чтобы, в два раза больше, нежели чем период лечения самого. Потому что я вам объяснила, период рассасывания костей, куда будут сдвигать зубы, значительно в два раза меньше, нежели чем период наращивания кости на том пустом месте, которое образовалось, чтобы зуб стал именно в то положение, в котором должен стоять. Думаю, что объяснила абсолютно правильно. Значит, еще одна такая фишечка, небольшая. Если все-таки вы чувствуете, вот, ну, вы видите, десна кровят, если десна кровят, у вас уже однозначно заболевание парадонта есть. Если десна кровят или еще что-то, ну сами ничего не говорите доктору не это самое но ну, сходите сами в парадонтологический кабинет есть кругом в областных поликлиниках парадонтологические кабинеты здравствуйте да я хотел бы посмотреть что у меня есть потому что во первых она может быть заинтересована в том чтобы у нее ей не сидеть и потому что ей нужно единицы на бесплатном приеме поэтому однозначно она вам скажет что да да да у вас есть заболевания да у вас все хорошо приходите ко мне все если она назначит вам лечение лечитесь вот, но если не назначат лечение, тогда уже, конечно, вам хуже. Но в любом случае лечиться надо. Поэтому что, что мы будем делать дальше? Значит, выясните, есть ли у вас заболевание парадонта. Справляйтесь полностью с заболеванием парадонта. Значит, если у вас есть даже парадонтоз, но ну, парадонтоз может тоже разных степеней быть, то стабилизируйте процесс. Обязательно. Поверьте, он, заболевание парадонта лечится долго. Не меньше месяца, а то и больше. От месяца до трех. Вот, мы, помню, приходил ко мне мужчина. Бились мы, конечно, долго, потому что нам пришлось даже пломбы заменять, потому что никак десна не приходила в порядок, как только заменили пломбы. И все, он стал чистить регулярно, не меньше, чем прополоскать рот. Но особенно о заболеваниях парадонта я расскажу вам уже, наверное, в другом видео, если, если будет необходимость. Вот, поэтому только после стабилизации заболевания парадонта вы, делаете, вы решаете вопрос об ортодонтическом лечении. Далее, если, если вам начинают ортодонтическое лечение и не сделали ортопантомограмму, Уходите от этого доктора, потому что вы взрослый человек, у вас уже может быть все что угодно. Ортопантомограмма – это диагностика ваших показаний к ортодонтическому лечению. Если там есть уже на более одной трети рассасывание кости, альвеолы, то не лечите, не лечите брекетами зубы, не ввязывайтесь. Во все вот эти ортодонтические манипуляции. У вас уже есть эффект рассасывания, это можно делать, только здесь можно назначать БАДы, БАДы очень хорошо это дело прекращают, БАДы очень хорошо это дело стабилизируют, они наращивают и дальше еще, если у вас огромное количество начального кариеса, то есть есть такое понятие, как пятна на зубах, но не пятна от флюороза, не флюорозные пятна, то есть когда в воде много фтора, а пятна именно криозные, они будут белые от мелового пятна до, до желтого, коричневого, дальше черная это уже дырка. Если у вас большое количество поверхностного кориса, это говорит о чем? О том, что у вас не крепкая эмаль, о том, что, ведь что такое брекеты, ведь там кислотой протравливаете, будет постоянно травить вам кислотой эту бедную несчастную эмаль, дальше, когда вы исправите прикус и все, вам дальше надо будет виниры ставить себе, потому что у вас уже фактически эмали не будет. но зачем, нахрена, Казир Баян повторяет уже второй раз. Поэтому у врача-стоматолога проконсультируйтесь. Если у вас, даже сами посмотрите в зеркало, можете взять маленькое зеркало, засунуть туда и посмотреть, если у вас белые пятна на буграх, я не рекомендую вам лечиться, либо вот как я бы делала, я бы лечилась только после того, когда пропила бы такой стабилизирующий курс кальциевой терапии бады с кальциями но только не кальций а дотрениками это опять повторяю вот. и когда вот эти вот уже пятна они пойдут на, на убыль или как практически уйдут эти пятна тут же подобрать гигиеническую пасту улучшить то что то как чистить зубы как правильно выбирать пасты я уже делала видео и опять же дам ссылки внизу над этим видео поэтому Здесь вот решите для себя вот этот вопрос, потому что если у вас неустойчиво, не кариес-резистентно то ни в коем случае ее нельзя лишний раз травить, и тем более здоровую маль травить, ставить эти брекеты, потому что вы будете их подклеивать, они будут падать, тогда, может быть, ваша манипуляция будет, а вдруг еще межчелестную тягу на эти брекеты будут одевать, поэтому здесь я бы сказала, что вам надо быть особо внимательным, то есть бруксизм, вот пародонтозы, парадонт, вот различные э, заболевания пародонта, а также кариес, э, наличие начального кариеса. Это пятна, пятна на зубах. Меловое пятно – это уже начальный кариес. Вот, просто э, вы, допустим, вытираете, высушиваете воздухом, можете взять такую спринцовочку, посушите воздухом зубик, поверхность зуба, и вот везде у вас будет блестящая поверхность зуба, а в одном месте будет она мутная, меловая такая, все, это кариес. Миловый, то есть уже защитная пленка потеряна, блеск зуба потерян, все, это карис. там поселился Рем-терапия, рем-терапия прекрасно это все восполняет, но у нас это не любят делать, у нас это не любят лечить. Вы понимаете, в чем дело? Не любят. Поэтому, конечно, ваше здоровье <смех> – это только в ваших руках. Я вам просто даю небольшие фишечки, которые вам, я уверена, вам очень сильно помогут. Дальше. Я очень… Вот и разговор у нас был. Я часто слышу, когда раскручивают людей на лечение брекетами, знаете, когда? Когда у человека глубокое рисовое перекрытие? Ему сейчас раз, у вас глубокий крикус У вас глубокий прикус. Если вот что у вас, у вас расшатаются зубы, вы знаете, чтобы они расшатались. Вам нужно быть уже старой бабкой, тогда они уже у вас расшатаются. Пока что вы молодой мужчина, вы можете за собой последить, скажите, да, расшатаются, а что у меня заболевание парадонта есть. Да, есть такое понятие, как скучное положение зубов в результате того, что челюсти по длине не соответствуют ширине коронок, и у вас, ну, как в, зубы в два ряда, что на нижней, что на нижней, но некоторые, допустим, знают об этом. Поэтому... Вам нужна первая, это специальная гигиена, вас нужно обучать. Запомните, если в парадонтологическом кабинете вам не рассказывает о том, как правильно чистить зубы, не просят вас принести щетку, не рекомендуют вам никакие пасты, уходите из этого парадонтологического кабинета, потому что надо в этом... Ну, как правило, заболевание парадонта – это нарушение гигиены, основная причина. Нарушение либо неправильная гигиены, либо ее вообще отсутствие. Кстати, вот как ни странно, но у мужчин, особенно у военных, я очень часто отмечаю то, что они вообще практически не ухаживают за полостью рта. Они ее даже не чистят. Вот такие булыжники висят, на зубах камни даже на зубные, не то что наддесневые, не то что поддесневые черные, такой противные, противные камни, а даже наддесневые. Вот, есть такое понятие, как парадонтальные карманы, да, гадость, большая гадость, вот, поэтому здесь надо лечиться, Вы знаете, ну ничего не, значит, по поводу, и давайте я закончу по поводу глубокого прикуса, у вас глубокий прикус, что такое глубокий прикус, глубокий прикус, это тогда, когда центральные резцы, ну вот представьте, вот эта часть мои пальцы, это зубы, твердые ткани, а вот эта часть уже, то есть ладонь, там, где вот ладонь вот этой стороны, это ну, мягкая часть, то есть, скажем, парадон десна. Вот с обратной стороны, если, вот я думаю, что вот так видно, если нижние зубы касаются десны и травмируют десну, однозначно такой прикус надо лечить. Однозначно. Но методов лечения очень много, не обязательно накладывать брекеты, здесь можно немножко по-другому, даже можно аппаратным лечением делать, просто поставить челюсть. Иногда бывает, можно сделать моноблок и поставить, просто переставить челюсть из одного положения в другое. но можно, если вот это происходит, лечить надо. Но если у вас вот такое вот что глубокое рисовое перекрытие, в норме зубы должны верхние перекрывать нижние на одну три длины коронки. Глубокое рисовое перекрытие, когда у вас почти, ну, доходит до бугров э, с нёбной стороны, до бугров верхних рисов. Поверьте мне, это не является показанием к наложению брекетов. Никогда. Глубокое рисовое перекрытие. Ну, с ним живут. Поверьте, что с ним живут. Есть патологии, гораздо более страшные, с ними живут. Но ничего. С глубоким рисовым перекрестком просто могут раскрутить на вот это все, раскрутить на бабло, чтобы вы поставили, а дальше уже дело техники. Как, как вот, мужики, чтобы соблазнить женщину, главное оказаться у нее на пороге двери за дверью, а дальше дело техники, как ее уложить в постель. Так и здесь. Главное вам сказать, что вам угрожает вашей жизни. Глубокое рисовое перекрытие. И назвать это глубоким прикусом. Вы-то ничего этого не знаете. Вот. Поэтому я вас очень прошу, прежде чем Сделайте контрольные модели. При, вот, для этого я вас и прошу. Мы, вы просто придете, скажите, вы знаете что, сделайте мне контрольные модели. Вот, здесь вот Пусть вы по 100 рублей за эти модели заплатите. Ради бога, поверьте, вы, как я? Я говорю, я лучше заплачу за консультацию и сберегу свои 50 тысяч, которые отдам э, юристу, который мне ничего за эти 50 тысяч не сделает, то, что нужно будет мне. Потому что я потом ничего не докажу. То же самое здесь, заплатите вы 100 рублей за каждую модельку, ну 200 рублей вы заплатите, но вы будете знать, вы сложите вот эти модельки и скажете, а где что? то извините, у меня глубокий прикус, смотрите, тут соприкасается и тут соприкасается. Я не буду ничего делать, я трогать ничего не буду. То есть тут можно посмотреть с обратной стороны с моделью и посмотреть, а у вас все зубы центральные касаются твердых тканей зубов, все, все, разговор окончен. Ну что ж, ну, глубокое перекрытие, ну бывает ну маленькая челюсть, но ну, были когда-то в детстве ну, какие-то, может быть, вредные привычки, еще там что-то, ну всякое бывает, но это же не, не причина, чтобы вы тратили такое огромное бабло и тем более, что отдавались в руки неизвестно кому. Вот, поэтому я считаю, что в 35 лет нет никакой необходимости. Вы, Если вы дожили до 35 лет с этой патологией, то я думаю, что... Потому что в 35 лет вы уже имеете и статус, вы уже имеете и социальный статус, вы уже имеете деньги, вы уже самодостаточно обеспечены, у вас уже семья, у вас же другие заботы, и поверьте мне, поверьте мне, что со всеми этими патологиями живут, живут и будут жить. Это уже просто навязанное. Поэтому... Я вам могу сказать, не торопитесь ввязываться в эту финансовую аферу. Большей частью это получается финансовая афера. Она ничего, кроме пустого кошелька и грубых разочарований, а также потери в здоровье, ничего вам не принесет, по большей части. Потому что особенно в таких городках, и я бы вам еще не рекомендовала лечиться у профессоров. Вы знаете, они настолько зашурены и уже избалованы, что ваше здоровье уж то, что профессоров точно не волнует. вот Поэтому всего вам самого хорошего, всего вам самого наилучшего. Я надеюсь, по крайней мере, на начальных этапах я вам дала... Установку, как действовать, как обезопасить, как посмотреть сопутствующие заболевания, как посмотреть, есть ли показания к ортодонтическому лечению. И я думаю, что вы уже сейчас уже будете гораздо более опытны, чем, чем те врачи-профессионалы, которые вам будут уверять, вас, что вам жизненно необходимо ставить брекеты, а они вам просто... И еще могу сказать, брекетов сейчас великое множество. Есть брекеты бесцветные, есть брекеты из пластиковые, есть брекеты сапфировые, то есть это искусственные сапфиры выражены. Есть брекеты с замками, то есть там привязывать не надо на проволоке, там уже замки есть. Вот это все на это самое, уверяю вас, я вот один простой пример приведу. Когда я покупала стиральную машину, я работала в частной клинике, и мне все в один момент, в один голос сказали, не покупайте дорогую машину из всех режимов вам нужно быть ну максимум три режима я купила самую дешевую машину там 10 режимов из них я пользуюсь только двумя поэтому здесь я вас уверяю пользуйтесь самыми простыми брекетами все эти сапфировые все эти невидимые все это все равно будет видно что у вас во рту что-то что-то стоит поэтому комплексовать не надо, все равно, если вы поставили брекеты, уже люди однозначно будут понимать, чтобы финансово достаточно, и что вы можете себе такое позволить, но поверьте, вы вязались в аферу, который после вот того, как вы снимете эти брекеты, вам еще нужно будет проходить курс, э, очень толкий курс РЭМ-терапии, и очень тщательно ухаживать за зубами, каждый месяц ходить, следить, не появились ли там трещины и все прочее, потому что вам будут постоянно э, эти брекеты, они будут отваливаться в результате каких-то манипуляций, вам будут их опять. Приклеивать это значит протравливать кислотой. Поэтому я вас уверяю, что прежде чем отмерить, прежде чем отрезать, сто раз отметьте. Спасибо за внимание.